Живут живота не в одной из европейской столиц, а в австрийских горах. Вот здесь примерно 1100 метров над уровнем моря. И у меня здесь это огромное, могу сказать, обратите внимание, на доме даже есть наклейка культурное наследие, охраняется государством. Привет, Павел. Привет. Ну что, получилось? Я думаю, да. Ну ладно. Да, да. Да, да, да, давайте вдрываем. Все, пока! Отрывайте! Ну, а мы здраво... ну, Давай, идем вдрывать! Здраво... Здраво... Вы здесь только 600 минут будете?